Новый год — волшебный праздник, Любит стар его и млад. За столом собрал он сразу Детвору, их мам и пап. Ёлка в сказочном наряде Подмигнула огоньком. Мамы, папы, тети, дяди, Новый год пришел в наш дом. Так поднимем же бокалы — за здоровье всей семьи, Чтобы счастье к нам бежало, Ничего не огорчало, Чтобы дружно жили мы».